итак всем привет мы направляемся на уроки хореографии до да? нашего санька Мы уже в адвенсе кстати кто хочет записывайтесь к нему все было просто сделали меня из 90 -х. был непростой говорили очень сложный но поверить на слаба был немного тормоз ты еще не сама с банды все думаю, до восемь. Потому что... Лежали... Саня на автобусе ж надо еще. Каком Саня? Так, друзья, привет. Еще раз... Вот так, пропускаем людей, пропускаем людей. Здрасте. Мы сейчас заходим на студию Адвенс. Так что сейчас будем снимать, снимать вторую часть. Плохое дело или плохая идея. Вот так у нас все происходит. Плохая идея. Плохая идея, да. У нас была первая плохая идея. Тут уже звуки, музыка, танцы, шманцы. Происходятся. Да. Вот. 16-го, да. да. Я забыл тебе сейчас сказать. Ты забыл сказать? Красавчик. А, ты мне сказал, ты не хочешь максимум напрягать, но он меня напряг Да за попал, идти танцевать. Все. Не знаю, как Саня, но он точно а, все. А, Так у нас еще в субботу трэш. Я не знаю. что Да, да, в нас застряла. Пошли! Багровый свет, каждый чем-то прогрет Музыка разбивает нас под ветром сигарет Каждому не своя фишка, каждый танцует, брось Просто не делай тише, от отголоски Вечер моя новелла, музыки мало дела танцы ты холодела